Мы снова в пути. Поехали встречать Пасу Христову. Вот. Господь, сейчас посмотрим, устроит наш путь. Надеемся, что все нормально будет. Снежок выпал небольшенький. Ну, пока вот вроде все хорошо. Дорога где-то на Алтай. Вот немного все-таки заморались как обычно плата за выезд из потеряевки какие помывка машины ну вот такая вот какая-то няша под снегом на улице стоит минус ну буквально маленький там минус 1 минус 2 поэтому слава богу может быть минус три выпал снежок и он в это немножко как вот ну как уплотняет Земля чуть-чуть подморозилась, чуть-чуть получается, вот, а снизу-то там вода. Ну, вот, слава богу, едем пока. И вообще, понятно, что без 4ВД здесь сделать нечего. Хотя бы такой вот псевдо, типа, но все равно оно что-то как-то гребет. Да, там наши пассажиры, пассажиры. наш семейный автобус, как выразилась одна знакомая. У нас своеобразное. Вот еще куча жуков, как Ирине сказал. Еще грязи прихватили. Здесь немножечко окрасовую очистить. This Возвращаемся домой, слава Богу, козими трубками. Такую прямо ослепляющий малыш а у нас быть? выспался и сейчас будет опять там вечером спать не давать. А дома уже не страшно